Пав в депрессию после развода, житель китайского города Гуандун решил покончить с собой. Чтобы достичь успеха, он использовал два метода одновременно. Китаец выпил 50 таблеток снотворного, а затем поднялся на мост через реку Гуанчжоу. Но прежде чем самоубийца успел броситься вниз с высоты 50 метров, он заснул. Нормандец Жак лифевер тоже решил действовать наверняка. Он решил прыгнуть с высокой скалы, но не просто так, а привязав другой конец к большому камню. Кроме этого, он выпил яд и поджег свою одежду. В последний момент Лефевр попытался еще и застрелиться. Прыгнув с обрыва, он выстрелил, но промазал. Зато пуля перебила веревку. Освободившись от угрозы повешения, мужчина упал в море. Вода потушила огонь, а также вызвала рвоту и я также не подействовал. Отдыхающие неподалеку на пляже вытащили его из воды и доставили в больницу. В черепе американца из Орегона, явившегося на прием в местную больницу жалобами на головную боль, медики обнаружили 12 гвоздей. Сам пациент так и не смог объяснить, что с ним произошло, но предположительно накануне после принятия наркотиков он совершил попытку самоубийства из строительного пистолета. Мужчина выстрелил 5-сантиметровыми гвоздями шесть раз в правый висок, два раза за левое ухо и четыре раза в левую часть головы. Гвозди вошли настолько глубоко, что снаружи выглядели как обычные царапины. Американец из Колорадо решил уйти из жизни красиво, прямо как в голливудских фильмах. Горе-самоубийца как следует разогнался на своем автомобиле и съехал с дороги в пропасть, но благодаря невероятному случаю все же выжил. Машина, пролетев несколько метров, в буквальном смысле слова повисла на скале. Мужчина в шоковом состоянии был доставлен в больницу. Поверив слухам, что муж ей изменяет, жительница Праги бросилась с третьего этажа и упала прямо на мужа, который возвращался домой к любимой супруге. Позже она пришла в себя в госпитале, а вот изменщик скончался на месте. Экскурсанты на висящем масте Брунелл в Бристоле были ошеломлены, когда человек, стоявший рядом с ними, влез на поручни и бросился вниз. Один из очевидцев видел, как парень привязал один конец веревки к стойке моста, другой обвил вокруг шеи и спрыгнул. Пролетев 80 метров, он приземлился на палубе проплывающего под мостом корабля. Каково же было удивление зрителей, когда веревка спружинила, и человек вдруг поднялся вверх. Как сказал еще один очевидец, он был похож на ее, то поднимался, то опускался. В конце концов, человек, назвавшийся Кеннетом Армстронгом, был спасен экипажем судна. Полиция сообщила, что веревку он украл в сарае, принадлежащем спортивному клубу «Экстрим». К счастью, это оказался эластичный шнур для банжи джампинга В Израиле 47-летняя жительница Тель-Авива поссорилась со своей любовницей и, недолго думая, выпрыгнула из окна третьего этажа. Однако дамочка не учла того, что внизу проходит оживленная трасса. В результате она упала на капот автомобиля такси, который смягчил удар и затем скатилась под колеса. Но и тут ей повезло, потому что водитель сразу же затормозил и дал задний ход. По мнению медиков, осмотревших несостоявшуюся самоубийцу, если бы она упала на асфальт, то вряд ли бы выжила. Незадачливая самоубийца сказала, что сразу после прыжка поняла, что ужасно хочет жить, и взмолилась к Господу с просьбой спасти ее. Судя по всему, Бог услышал ее, и она отделалась с переломом ноги. похожий случай в Аргентине в отеле «Крон Плаза Пан Американо» молодая женщина выпрыгнула из окна 23-го этажа, упала на такси и осталась жива. По словам очевидцев, она перелезла через перила безопасности и перед тем, как прыгнуть вниз, с кем-то говорила по телефону. У такси, на которое девушка приземлилась, от сильного удара разбилось лобовое стекло и прогнулась крыша со стороны водителя. По невероятной случайности, за несколько секунд до этого водитель такси вышел из машины, так как увидел полицейского, смотревшего вверх и интуитивно почувствовал какую-то опасность. В английском городе Ковентри муж, которого бросила жена, пытался покончить с собой семь раз. После седьмой попытки англичанина извлекли невредимым из-под обломков собственного дома. Решив отравиться газом, он сломал газовую трубу, а когда понял, что это не действует, зажег спичку и взорвал дом. До этого он трижды травился, пробовал повеситься и убить себя током, все в ванну и обвязавшись электрошнуром, которым затем вставил в сеть. На суде англичанин признал себя виновным в поджоге и был приговорен к двум годам лишения свободы условно. В тюрьме североитальянского города Триест один из заключенных, иммигрант Курт, сделал себе петлю из наволочек и попытался повеситься. Наволочки не выдержали и самоубийство не удалось. Мужчину оштрафовали на 25 евро за сознательную попытку нанесения ущерба имуществу государственной администрации. Что больше, сумма всех цифр или их произведения.